Для снятия левой головки надо сделать все то же самое, что и для правой. Я уже этот этап прошел, поэтому снять не успел, поэтому просто расскажу, что тут добавится. Тут работает чуть побольше, соответственно, ну и чуть потяжелее. Потяжелее по части того, что затягивать болты неудобно, потому что надо тянуть вправо, и соответственно угол получается плохой, мешает все вот это вот, что находится под крылок и так далее. В общем, если с той стороны тянуть на себя вверх, то в этой получается тянуть еще и вниз. А с левой руки я не левша. Вот. Что добавляется? Добавляется шестеренка распредвала. Надо снять. Этот кожух снимать не обязательно, в принципе. Вот. Его можно потом в сторону отвести, соответственно, расслабить ролик, расслабить шестерню, сорвать, и с помощью съемника снять. Вот. Далее добавляется опять же заслонка, снимается, патрубок снимается. Топливный фильтр я не снимал, но я бы рекомендовал бы, конечно, его снять. Хотя бы или отодвинуть в сторону, открутить. Потому что это все создает ненужные трудности. Из-за вот этих мелких вещей потом увеличивается время работы, потому что они мешают подлезть. Далее масляная горловина добавляется. Так, кожух турбины надо снять. Пару болтов, еще третий где-то там. Вот. Ну, заслонка, само собой. Заслонка снимается. Клапан EGR будет мешать. Тоже его надо будет снять. так Добавляется вакуумный насос. Вот он. Снимается. Выпускной коллектор. В принципе... Я открутил сверху без каких-либо проблем снял вакуумный насос и туда подлазил головкой переходниками удлинителями и так далее гибким валом все а так по большому счету ну, времени конечно побольше часа на два с этой головой чем с правой ну а так ничего критичного по-моему, все сказал. Для снятия левой головки блока цилиндров снимаем заслонку. Раз, два, три, четыре, пять. Снимаем вот этот патрубок. Вот тут хомут, вот тут хомут. Убираем заслонку. Так и откручиваем вот этот. Третий болтик. Туда лучше пихнуть тряпочку, чтобы он в случае чего не булькнулся вовнутрь, в развал. Сняли заслонку, сняли патрубок. Далее надо снять вот этот воздушный патрубок. Но у меня сейчас задача немножко другая, поэтому я снимать не буду. Снимаем вот эту крепежную пластину. Болтик раз. Болтик 2 Болтик два там болтик 3 потом сливаем масло заливную снимаем масло заливную горловину ну, и идем дальше подготавливаем к снятию форсунки таким образом вот. откручиваем от топливной рампы потом будем вынимать смотрите в прошлом видео как они вынимаются Вытащили форсунки, сейчас будем снимать крышку вот эти вот болты, количестве 8 штук. Протяжка болтов, фух, может для тех, кто, кто левша, Тому легче будет, естественно, левой рукой. Я правша, мне крайне чертовски неудобно. неудобно. Мне пришлось изгородить вот такую ерунду, как насест использовать, чтобы как-то более-менее прокручив... ...э, затягивать головку. При этом надо следить, чтобы бита не перекашивалась влево или вправо. Иначе оближат шлицы на болте. Будет капец, придется заново В общем, менять болт